Всем приветик! У меня все еще хрюкший голос. Извините. Итак, обзор моей собственной колоды карточек. Сегодня будем смотреть охранение. Вот, как вы видели. Так. Ой, сейчас. Вот. Колода карточек помещаются. Так, так. так, это колоды карточек в год. Год кого родились? В год кого. Вроде восточный гороскоп, как я знаю. Или китайский. Я уже совсем перепутала. Вроде восточный это сам гороскоп, а китайский гороскоп это в год кого? Или наоборот. Или вообще я все неправильно говорю. Ладно. Я посмотрю потом позже в интернете и уже точно скажу. Так, эту колоду я сделала сама, основываясь на том, что в год кого тут животные в год кого. Именно год кого? Должно быть 12. Давайте посчитаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, 12. 12 карточек в виде месяца. Не знаю, получилось у меня месяца или нет. ну Наверное, да. Давайте смотреть Давайте вот 12 карточек. В год кого? родились В год козы. Коза. В год собаки. давайте вот так. вставлять. так, тут в год тигр, следующий год у нас тигр будет. тигр. дракон. а где зяну? год кролик, а вроде кролик, там и заяц тоже. или нет? или кошка? или кот? кролик кот наверное. вот крыса. здесь год ветуха. год змеи. год свиньи. год лошади. и год быка. сейчас у нас будет быка. год корова. Можно дописать год быка, вот коровы», Даже год можно написать. Там, год бык быка. Вот корова, корова. Бык для мужского пола, а «корова» для женского пола. Так. Тигр. Для мужского пола год тигра. Тигр. Для женского пола год тигрицы. Кто родился в год тигра, они тигрицы. Если женский если мужского пола в год тигра родились, то вы тигр. В год тигра. Этот год у нас 2021 год. Годы быка, год коровы. Для мужского пола, который родился в год БК, бык. Кто родился в год коровы, для женского пола, коровы, год коровы. Вот они вот такие. Кстати, я еще думала выбирать либо звезда, либо луна. Звезда. Я решила, наверное, луну, потому что тут уголочки. Они более такие вот, не прям, настолько тоненькие. Они ломаться не будут. Так, по поводу материала. Тут картон. Это картон, цветной картон, вот он. Цветной картон. Фиолетового цвета. Такое светлое. Насыщенный, слегка фиолетовый цвет. Почему этот цвет не прям так хорошо? Камера передает... А, это из освещения. Да, все-таки вот, вот, вот это вот. Или не так? Какой-то другой цвет. В реальности один цвет, а на камере другой цвет. Но он такой светло-фиолетовый, как сиреневый. Как сиреневый. Такой а насыщенный да? средний. Он прям такой темный. Смотря, если с каким цветом сравнивать. Светло-фиолетовый, то этот будет насыщенный. Такой слегка темный фиолетовый. Фиолетовый цвет. Сделан из картона. Я также думала оклеивать и решила, что если оклеивать, вот даже тут, кстати, фомастер-фиолетовый. Вот он отличается от цвета картона. Вот картон светлее. А вот, кстати, у меня фиолетовый, да? Свет от цвета фиолетовый. Видите, вот этот насыщенный. Вот, если здесь фиолетовый выбрать, тут насыщенный. Если от фомастера фиолетова, то вот это светлее. А вот фомастер насыщенный такой цвет. Также думала обклеить скотчем, чтобы надолго хватило, но решила. Так как я первый раз делала такую форму, и вот я по искусству. Извините, честно не загорелась. Я делала по эскизу. И вот у меня некоторые, видите, наверное, видные или нет? Они не прям такие, прям в точь, -в -точь. Вот, как бы все разненькие отличаются. Я решила, что это первый день как себя комнат, поэтому я буду делать второй раз такой же цвет. Буду брать. Форму сделаю более такую. Может, даже воспользуюсь уже каким-либо ну, формочками, которые будут именно луну. Прям более приближенную к луне. Вот это вот вроде идеально. Ну, по сравнению со всеми остальными. Вот это вот потоньше какая-то форма, да? Меньше. А это как-то более лучше. Ну, тут они вот не прям все одинаковые. Не знаю, получилось у меня или нет. но По крайней мере, я старалась сделать вид луны. Надеюсь, все получилось. Также сейчас покажу перемешивать. Перемешивать можно и так. Ну как-то. Я бы не сказала, что прям так удобно. Но можно, ну как-то да, вот. Можно сказать. Не очень. Можно еще также вот так перемешивать. Вот так вот. И не только так можно перемешивать. Можно еще и так вот. По можно перемешивать. Можно было бы, конечно, сделать их прямоугольными и потом там нарисовать Луну, но я подумала, что лучше сделать их, их фигурными, именно фигурными от Луны. Сейчас, сейчас я хотела бы так разложить. Маленькое количество, 12 штук. Именно вот такая плотность. Вот карточек. Картон, кстати, он плотный, он не настолько тоненький. Но со временем, конечно, он быстро будет использоваться. Вот он очень, ну, обычно картон, гибкий. очень гибкий. Он быстрее, намного будет использоваться. Ну что интересно, вот края пока они, они целые. То вот есть если даже смотреть вот так, края, края целые. Вот с этой стороны. предназначена только чисто для того, чтобы играть, гадать, в год кого родились. Конечно, мы понимаем, что гадание, вообще по идее гадание, это как времяпрепровождения. Гадание, на лично для меня считается игрой. И карточки могут либо играть, либо показывать правду. Нужно иметь в виду. Вот, вот такие карточки в год кого родились. Тут только можно одну тему посмотреть. Код кого родились, и все. Больше ни на такие вопросы. Эти карточки не отвечат. От колода. Это колода только вот, год кого. Год кого, конкретно, да? Один вопрос, год кого, и все. Год кого? Так, вот. Вот да. Конечно, я буду еще делать, когда у меня эта колода быстро будет использоваться. Я уже сделаю. Так, таким же цветом сделаю. И воспользуюсь, наверное, либо, возможно, трафаретом или какими-то фигурными там вырезами или еще чем-нибудь или эскизом уже луны. Хотя всего луны вроде и получился. Но они, у меня не там копии-копии, А вот похоже только. Вот все равно видно, вот, что они разные. Хотелось бы добиться, чтобы идеально были. Идентичные все прям, прям как копии. Но у меня не получилось. Ну, получилось, конечно, но не так идеально, не так хорошо. Как бы мне хотелось. Вот колода. Именно предназначенная для одного вопроса. в Год кого родились. Всем пока.